Привет, девчонки! В зоне вещания Юлия Рыж и проект ValimusOffice.ru И сегодня я хочу вас познакомить, ну на мой взгляд, с героиней с девушкой, которая приехала жить в свободное плавание, да, но не одна, а вместе с мужем. И вот как ей это удалось, мы сегодня обязательно узнаем. Рядом со мной Кира Штафун. Да, привет. Кира, Рыля. привет. Да, очень интересная фамилия, я так знаю, знаю, что она достала себя от мужа, она трудновыговариваемая, но очень звонкая. Немецкая. Да. Вот как тогда ты смогла перетащить вот в свободное плавание именно своего мужа, потому что самой решиться очень легко, да, вот можно взять и приехать, и делать все что угодно, а как сделать так, чтобы с тобой переехала вторая половина, вот это загадка для очень многих. Поэтому вот тебе все карты рассказывают, делись своим да, опытом С удовольствием поделюсь. На самом деле мы с моим мужем единомышленники вот до мозга костей. С самого университета мы двигались в направлении развития своих проектов. А потом, конечно, нас затянула рутина рабочая. И мы пошли в офис, и он, и я. И как-то все затянулось, затянулось. Последняя его работа была очень скажем так выматывающие, они работали даже по выходным, то есть его там начальник загонял, и как-то мы вот просто поняли, что ну зачем так жить, зачем вот появятся дети, да, как он будет с детьми видеться, если он все время на работе находится. И э, в итоге э, в июне я еще пошла на, на обучение костюму Мельнику, mm -hmm. да, и Артем Мелик тоже очень кардинально повлиял на нашу жизнь, мы поняли, что можно жить по-другому все-таки, можно зарабатывать собственных проектов. Вернулись в то время в университетское, когда мы занимались своими проектами и поняли, что мы дальше их будем развивать и монетизировать. И плюс очень сильно хотелось уехать в Судан и Больш... в Таиланд. И большим толчком было то, что у нас питание сыроедение. Uh -huh. Здесь очень много фруктов, климат подходящий. Здесь мы комфортно себя чувствуем. И переход, в том числе и моего мужа, прошел комфортно на uh -huh. сыроедение. Вот как я на сыроедение мужа еще затащила. Ну, это другой вопрос. Давай мы вообще просто поговорим про сыроедение, потому что это очень интересная тема. И я знаю, которую ты хочешь монетизировать. да? Это твоя страсть. Вот скажи, многие девочки обращаются, ну вот как я могу там без денег? вообще проект который вообще просто для души для себя как я вообще могу зарабатывать вообще нужен ли он кому-то угу. вот тот же самый вопрос я переадресовываю тебе потому что я-то знаю ответ на этот вопрос вот, скажи ты мне как практик потому что часто сталкиваешься реально с трудностями или с какими-то трудностями связь по развитию своего проекта в области именно э, староедческого да? Потому что сама, как, -то, в общем-то, поним... я понимаю, многие понимают, что сыроедение ⁇ это все-таки работа над собой очень колоссальная и другой уровень мышления. Вот расскажи об этом, пожалуйста. Да, действительно, сыроедение ⁇ это другой уровень мышления, и именно поэтому мне хочется создать проект. Я прекрасно понимаю, что вот, <coughs> тема сыроедения ⁇ это тема не очень монетизируемая, такая как, например, Сразу. бизнес, да, или там что-то еще, грубо uh -huh. говоря. Я это понимала прекрасно. И понимаю, наставники мне об этом даже рассказывали, но я буду идти вот до последнего и буду развивать эту тему. Все-таки я считаю, что сейчас все больше и больше людей стремятся к здоровому образу жизни, как-то это вот уже волна такая пошла, mm -hmm. начиная вот с Америки, сейчас в Россию. Мне кажется, я на гребне волны все-таки. Ты помимо того, что на гребне волны, ты еще являешься первопроходцем. Первопроходцем всегда будет трудно, то же самое, как, например, и создавать бизнес для девочки, потому что у нас же определенный был стереотип всегда, что бизнес это не женский. дело. Да, Но да. как бы это было, есть и будет, и оно начинается, и чем больше женщин приходят в свободный образ жизни, тем больше они становятся бизнесвумен. Да? Вот смотри, как вариант, да, ты говоришь, что, ну, сыроедение это классно, это хорошо, да, но вопрос, как ты хочешь его монетизировать, есть ли у тебя какие-то дальнейшие планы, возможно, это как вариант, ты его хочешь монетизировать даже уже в офлайне, потому что я слышала от тебя несколько вариантов того, как ты хочешь все-таки продвинуть свою тему уже здесь, живя на острове, на Смоне. Да, у меня действительно, были задумки по оффлайну, э, строение развивать, но я сейчас все-таки сделала упор на онлайн, и э, я буду вести коучинг, буду людей переводить. Я уже знаю, у меня есть уже наметки, как я это буду делать, что я буду им прописывать, там, вплоть до того, какие продукты можно купить, и как проще всего перейти на средний, какие чистки сделать. То есть я все-таки взялась кардинально за эту тему. Также у меня есть примеры западных бизнесменов, которые я вижу, что на этом зарабатывают монетизируют это. Вот. Плюс в России есть прекрасный пример Вадим сделан который продает свои книги, да, которые тоже о живом питании в том числе, mm -hmm. и они прекрасно продаются. То есть все-таки люди устали от того, что у них лишние килограммы скопились, mm -hmm. и болячки из за этого же происходят. А все-таки тенденция такова, что монетизировать вот этот здоровый образ жизни, среднее, возможно, и, думаю, в ближайшем будущем этим будет все больше и больше народ заниматься. Скажи мне, пожалуйста, вот самое главное для того, чтобы вот девочки, наверное, ищут ответ, для того, чтобы монетизировать то, что не монетизируется вообще, в принципе, что нужно иметь для этого? Для этого нужно иметь горящие глаза и желание заниматься этим. То есть не отказываться от своей темы. И много таких примеров же есть, которым все время говорят, что это не монетизируется, это у вас не получится монетизировать ну, никак. Просто человек идет на поролом, идет, двигается по своим душевным э, ощущениям, по зову от сердца, и в итоге это все получается. Я, я, я предлагаю не смотреть на то, ну, монетизируемая эта тема или нет, идти просто вот за, велением, за велением своего сердца. Отлично. Спасибо большое, Кира. Я думаю, что мы с тобой поговорим еще на многие другие интересные темы как-нибудь. Но сегодня было самое главное, я думаю, девочки, для вас, это то, что любую тему можно монетизировать. И не надо плакаться, что у вас там это не монетизируется там месяц-два. Кира, скажи, сколько ты бьешься уже на этот проект? Ну вот на самом деле у меня проекты спорт вырос проект Let's Row. Let's Row у меня сейчас около месяца всего, на самом деле. Uh -huh. Есть... Но уже есть даже заказы, на самом деле, от уже обращаются. Видите? то есть смысл в том, что вам нужно дорасти тому, чтобы понять, что самое главное, это здесь понять, что ваша тема будет монетизироваться. И просто делать, делать, делать, делать. Не бывает не монетизированных тем. Просто нужно придумать, как это можно сделать. Это можно сделать. И с помощью наставника это можно сделать. И самостоятельно разобравшись самой себе. Поэтому монетизируйте не монетизируемое дело и отправляйтесь на прекрасный остров Самуи. Мы вас ждем. Мы До вас ждем. Встречи. Пока, пока.